Следующая часть это практические занятия. Вот этот макет вы все знаете, с трифилярной намоткой. Вот на ней проведем несколько экспериментов, чтобы показать какие-то нюансы и секреты подобных индикаторов. Ну, как обычно, когда мы его включаем, то он будет работать традиционно как и все. Естественно, если мы будем пытаться какие-то неонки или вот такие вот индикаторы, что-нибудь здесь находить, мы ничего не найдем. И, как я вам уже рассказывал в одном из выпусков «Не трясите бак автомобиля», там два ролика где вам рассказал, что на самом деле здесь нет никакого резонанса, а именно взрывной эффект. И этот взрывной эффект создает энергооблако, но из-за ограниченности этого объема трифиляра, оно фактически все гасится внутри. И чтобы его выпустить наружу и полноценно использовать, надо, конечно, использовать выходы для чего я всегда подключаю вот такие излучатели ну вы все знаете тоже и посохи и жезлы и гибриды и спирали и любые другие излучатели я уже вам все давно показал и рассказал так вот когда мы включаем эту систему с выпущенной энергией наружу мы можем наблюдать очень интересные эффекты, которые в обычном виде ну, вы никогда не увидите. Вот этот индикатор нам показывает достаточно ярко, когда вообще вовнутрь вставляем. Ну, дальше смотрим, что на самих излучателях это уже не может показывать ничего. То же самое и обычные. Только здесь. А вот эти, как я вам объяснил уже, что намотаны они довольно-таки тонким проводом 0.1 и 6 светодиодов, 3 в одно плечо и 3 в другое плечо, то есть в одну сторону и в другую сторону. Здесь кольцо соединения и вот здесь вот намотка катушки, здесь начало, здесь конец соединенного. Вот такая система. Когда так мы смотрим, понятно. Я это двину, чтобы оно не мешало и не влияло никак. Вот я вам показывал это вот обычная часть и что мы не делаем мы не видим никаких странностей и артефактов но все интересное начинается тогда когда мы подходим сюда ну вот это вы знаете тоже понятно это уже все широко давно известно. И еще, что я хотел бы вам показать, почему я всегда применяю симметричную систему. Вот как есть такие статические катушки, как их называют. Это, хотя это все равно не статические катушки, а какое-то недоразумение. Тем не менее, конечно, оно работает. Но вот чтобы работало это все полноценно, вот смотрите. Вот у нас два излучателя. Пока мы вот смотрим вот так, все нормально. Но если мы уберем, как видите, гореть перестает. То есть мощность излучаемого пространства у нас значительно уменьшается и становится одностороннее. Как только мы что-то подключаем внешнее, второе, у нас сразу пространство увеличивается. Но ну, это я вот сейчас так положил, но это не имеет значения. Вот. Лишнее уберем, чтобы не мешало. Если выключаем, то только вот так. Но это ладно, с этим уже понятно. Нет тут никаких катушек. Есть только две обкладки. И которую эту статику... Если она присутствует, вот эта вот энергонапряженность окружающую перехватывает. Ну вот, казалось бы, вот эта вот катушка. Контур. Замкнутый при помощи диодов. И на статику он никак не должен влиять. Потому что здесь короткое замыкание, но тем не менее. Когда мы делаем вот так. И как видите, вот... Я, наверное, делаю вот такой вот. Чтобы было веселее. Я нахожусь достаточно далеко от индикатора, но тем не менее он себя показывает. И, как видите, тут именно малый индикатор. Соответственно, он не так реагирует, как если большой. И дальше. Вот я беру посередине. То же самое здесь. Если положим так, оно будет как идти. Опять вот приближаем, отдаляем. Если мы отключим, происходит вот такое. Вот одно плечо. И хоть оно далеко находится, это плечо, тем не менее, оно действует на это. То есть явно увеличивается заполнение пространства. И вот что у нас еще. Какая особенность появляется. Вот сейчас это вот одна сторона, это другая сторона. разворачиваем. То есть, если в таком варианте, вот она одна сторона, То есть, здесь у нас соединение одно, здесь соединение второе, вот это вот одна сторона, вторая сторона в одну сторону, другую сторону. Здесь же наоборот, вот они соединение в одну, другую сторону. И происходит следующее. Все это показывает, как и варианты, как и направление, как и действие самой окружающей энергии. Ни один индикатор вам толком это не покажет. Вот, к примеру, вот я могу на одну вкладку, но когда, вот сейчас вот, вот так вот, ну когда вот так пока нету, но... То есть действие на внешние объекты энергии значительно увеличивается, а из-за симметрии оно еще и улучшается, качество самой энергии. что-то будет происходить и тут. Но чувствительность у него получается из-за того, что контур малый. Хотя сам контур, то есть катушка, то есть действие катушки, здесь не работает. Вот именно сама особенность вот этого всего, то, что мы видим действие, не самое действие катушки, вот как в обычном традиционном варианте что вот мы катушку на излучение где-то там наводим и у нас все горит здесь же мы видим что оно работает совершенно по другому закону и по другой физике Вот это сейчас одна сторона плеча, и в зависимости от того, где я касаюсь, что-то тухнет, что-то загорается. Вот это соединение, и работает совсем по-другому. Такое невозможно, если это будет в традиционном состоянии. Только когда работает окружающая энергия. И вот от этой плотности энергии зависит эффект. Видите, а тут не работают всякие блоки, как вот здесь, вот, например, берем, вот, видите, вот, у нас барьер стандартный, или вот когда мы вот так делаем, то есть у нас есть нулевая точка. Здесь нету нулевой точки, здесь энергия не имеет полярности как таковой. Просто она здесь перемешана, но в чистом виде, если энергию убрать, она не имеет ни плюса, ни минуса. В этом состоянии просто она излучается так, что нет направленности. И главное здесь, в этом всем именно объем. Объем пространства. Вот мой объем, который я подаю. И объем вот этих излучателей. Делаем такой вариант. видите совершенно нету эффекта такого что когда включены два, симметрично и они могут быть разнесены достаточно далеко но эффект сохраняется когда есть симметричность Я надеюсь, вы понимаете, что здесь все изолировано, и то, что я касаюсь, это только все емкость. То есть, связь у меня на расстоянии, нету прямого контакта. Впрочем, как и здесь. Индикатор покрыт термокембриком. И у меня нет прямого касания. То есть, все на емкостном уровне. А точнее объемным. Ну и главная объемность, самая такая оптимальная, она получается вот, когда проводники, не обязательно спиралью, как я уже рассказывал, но они находятся в объемном состоянии, как тут, так и тут. И эффект получается максимальный. Такая же ситуация и вот мы тут видим уже спиральность как работает. вида индикаторов появляется новый функционал интересный комбинированный если мы видим на этих индикаторах вот такие варианты состояния энергии то здесь мы видим вот такие И последнее, что я хотел давно уже показать. Все знают что-то за устройство по физике. Вот этих два лепестка. Вот обычный пластик в виде линейки. И обычный индикатор. Тут, правда, плохо видно с камеры, но у меня нет другой возможности как-то вам иначе показать, но ну, вы знаете, как это работает, все видели, то есть лепестки, лепестки сходятся, лепестки расходятся, сейчас, вот видите, наверное, да, вот, Попробуем. вот видно, они расходятся, сходятся, Но это не важно, что они там сходятся или расходятся. Вы все знаете, как это должно работать, но я покажу вам на примере индикатора. до бесконечности как видите любое движение создает энергию причем видите как они моргают интересно а вот она вот вот все все что у меня есть в руках И все что вам показывают вот в таких опытах вам показывают все неправильно видите как она работает что-то там заряжают, что-то там разряжают, что-то там показывают вам, вот туда пошло, сюда пошло, плюс, минус, ничего этого нету, Все работает совершенно иначе. И вам желаемые выдают за действительное. Все, теперь до да всем пока. Скоро будет следующий выпуск. А что это вы здесь делаете? А? Кинут уже. Кончилось. Ладно, я немножко пошутил с этим школьным наглядным пособием. Но, тем не менее, иногда может и пригодиться для каких-то интересных экспериментов. Реально эта колба не нужна. Достаточно вот этих двух предметов. Чтобы мы увидели окружающую энергию и как она добывается. Всего-навсего. Индикатор и пластиковая линейка. И достаточно этого, чтобы увидеть... как выбивается энергия из окружающей среды мы прикладываем одну какую-то энергию а получаем свет Все остальное это лишнее то что вам показывают фокусы какие-то со сложными приборами якобы это все лишнее вот она энергия даже одеваясь раздеваясь и взяв индикатор в руки вы сможете увидеть как энергия преобразовывается из трения в свет но ну, а теперь до свидания.